Перфекционисты, следующий пункт. Страх продаж у таких людей. Они хотят, чтобы все было идеально. Они хотят, чтобы у них была идеальная услуга. Они хотят идеально работать. Но это невозможно. В мире нет ничего идеального. Он все время меняется. Если ты вдруг стал, например, ты победил на Олимпийских играх, ты победил. Ты идеал спортсмена. да? Но в следующем году победил кто-то другой, ты уже не идеал. Или через две недели у тебя обнаружили в крови какой-нибудь там препарат, который ты использовал, чтобы победить, чтобы стать идеальным. То есть, идеал, если даже он появляется, он появляется ненадолго. Напиши, например, там Мишель Пфайфер появилась: да, Вау! Идеал красоты! Прошло 10 лет, идеала красоты. на какой там 10 лет, там через год уже другой идеал. То есть идеал, он может быть, и мы все к нему стремимся. Но мы делаем это с светлой, здоровой, нормальной, взрослой головой. никак ребенок, да, не инфантильно мы к этому подходим. Типа все, идеал, и по-другому никак. Я не идеал, и вы тоже. В чем-то может быть вы лучше, в чем-то хуже. Например, я сейчас говорю прекрасным голосом, но у меня першит горло. Не идеально. Например, у меня сейчас я причесывался, но нормально причесаться так и не смог. Не идеально. Ну и что на мне прекрасная там пола одета но она тоже не идеально понимаете да в чем вопрос кто из вас перфекционисты и из-за этого не могут делать дела напишите в чате прям напишите сознайтесь в этом я даже читать не буду не бойтесь что все люди там все 30 человек узнают что вы перфекционист и вдруг 30 человек узнает что вы не идеал реально смешно, если вот выйти на улицу, да, особенно к вечеру и где-нибудь на остановке, где люди много ходят, или в магазине возле метро, вот этих вот идеальных их сразу видно, задранный нос, на голове корона такой, этот, я не знаю, у царей как это называется, которые одевают на себя и такой длинный шлейф такой, парчовый такой такой красный, с мехом такой, они прям идут через пятерочку в, этом, в этой короне, в этой парче с булава, по-моему, называется, и держава, да, царские эти принадлежности, такие прям идут по магазину, на самом деле они обычные люди, даже может быть не очень хорошие, потому что гордыня их победила, да, они, они может быть считают себя идеалами но на самом деле все вокруг видят что они обычные нормальные люди не идеальные. поэтому мы успокаиваемся по поводу перфекционизма и живем себе дальше действуем не получаю, у меня не получается я делаю у меня не получается мы заказали рекламщика он нам слил бюджет ничего нам не дал ничего не сделал только понты нарезал и все но не получилось дальше пойдем все берем следующего рекламщика Та же самая история. Берем третьего рекламщика. Та же самая история. Сейчас берем четвертого рекламщика. Посмотрим, как изменится история. И работаем с этим. Принимаем рекламный бюджет на уровне сердца. На уровне там, своих чакр и прочее, прочее. То есть прорабатываем себя. Толк он внутри тебя. Правильно? В любом случае. Кто согласен, что толк или без толк. Он внутри тебя, а не снаружи поэтому идем и делаем а если не получилось переделываем и все и на 50 раз у вас получится обязательно